Как вы уже знаете, и научил вас этому великий Мирча Илиады, что любая уважающая себя система должна обладать не просто мифом, а мифом определенного свойства. Прежде всего, это должен быть космогонический миф, миф о зарождении мира. Ну и, конечно, любая уважающая себя система, честная система, обязательно расскажет вам об эсхатологическом мифе, мифе окончания проекта. И вот Северная традиция имеет и то, и другое. Посреди этих двух вех есть, конечно же, длинное многоуровневое повествование, которое, если не видеть, что оно многоуровневое, а не линейное, то разум видит, конечно же, сразу в нем дырки, лакуны и несоответствия. Но если распределить ее не в линию, а по уровням, то есть сделать ее все-таки немножко более богатой, чем плоскостное восприятие, то мы с вами не увидим, что никаких не нет, что это очень логичная, очень стройная система, в которой каждый дополнительный слой появляется лишь вынужденно для того, чтобы интерпретировать неправильную интерпретацию. То есть как бы дополнительное развитие, дополнительный разворот, уточнение, определенного места в повествовании с целью нивелировать ошибку, с целью раскрыть в более полном объеме понимание, чтобы оно не было неправильно. Да, например, очень много проблем у толкователей вызывает история Фреи, как ее путешествие в Свартальхейм и четыре ночи, которые она провела вместе со Свартом. Да, ханжеское, христианское сознание хватается за сердце, застегивает воротничок повыше да, и говорит, какой кошмар, полный разбрат. Да? Немножко не понимая о том, что, во-первых, мы ведем речь о времени, когда взаимодействие мужчин и женщин начинались и заканчивались немножко по другим основаниям, чем разрешение папа. Это во-первых. А во-вторых, история Добычи Фрей, ожерелья рисинггамент совсем не связана с какими-то любовными похождениями, или уж тем более с эдюльтером. Это фигура речи, которую надо было просто правильно растолковать, правильно расшифровать. В связи с тем, что все мифы описывались в позднейшее время. То есть в то время, когда они зарождались, они всегда были изумственной традицией. И не было необходимости что-либо уточнять специально. Это мог всегда сделать толкователь по ходу движения. Если он видел, что в глазах окружающих полное непонимание, он вводил определенного рода уточнения. Но как мы с вами уже говорили... Нет, не с вами. Мы говорили об этом с рунической группой, извините, скажу вам отдельно сейчас. Изустное повествование отличается от повествования письменного тем, что, когда слово написано, считайте, повествование закончилось. То, что написано на бумаге, то существует в природе. То, чего нет на бумаге, того нет в природе. Эту формулу дали нам римляне, и она у нас есть. Когда повествование закончено, его уже не изменить, его уже не уточнить, оно приобретает форму конечную, оно приобретает форму жесткую. Оно не как тора, не потребует дополнительных оснований, не потерпит дополнительных оснований, потому что любое мнение оппонента скажет: минуточку, написано, вот это написано так, а где написано то, что ты говоришь фантазер? Нету такого, нет такого написанного, а значит этого не было. Пока письменного слова не было, реальности существовало много. И она всякий раз изменялась, исходя из уст песноперца, из уст Ириля, из уст скальда. А когда оно стало записанным, а это уже произошло с заходом, скажем так, христианства и появлением определенного рода письменности, как не системы магических знаков, а системы фиксации результата, вот тогда мифы прекратили свое развитие. И вот в нашем с вами случае тоже довольно сложно будет правильно истолковать эти мифы, поэтому нам обязательно нужен вот этот, во-первых, во соборный комплекс разнообразных мифов с одной стороны, а с другой стороны мы должны получить навык правильного их дешифрования. В мифах никогда ничего буквально. Это первое. Второе, в мифах есть главное и не главное. Главное должно остаться в неизменности. Неглавное может меняться как угодно, потому что оно ни на что не влияет. Это рюшечки, это воланчики. Их можно расправлять сколь угодно, но валанчики должны пришить к юбке, а не к сапогам, например. И вот тогда они выполняют свою функцию, а так не выполняют. И вот в каждом мифе есть какая-то ключевой момент, к чему, собственно говоря, все и пришивается. Точка приложения. И вот эту точку приложения надо обязательно выявить. Это очень несложно сделать. Почему? Потому что есть определенные правила. Это точка приложения обычно из мифа в миф А повторяется. Если меняется, то не сильно. И она всегда как бы место, вокруг которого все происходит. Вот все повествование как бы крутится вокруг вот этой истории, этого персонажа, этого факта, этого события. Оно он может описываться как угодно, может толковаться как угодно, оценка ему может даваться как угодно, но важно одно, это событие было. Оно было, оно истина. То, что было, то истина, а то, чего не было, то не истина. Вот это вот очень важно. Трактование это не было, трактование это сейчас. А то, что было, событие это было, это истина. То, что будет, например, как оно проявится в будущем, это не истина. Может проявиться как угодно, может не проявиться вообще, а может проявиться потом. Но то, что оно было, это факт. И вот вокруг факта все крутится. Если крутится вокруг толкования, это неправильный, неправильный миф. Крутиться все должно вокруг факта. И сколько бы ни было описаний этого истории, они всегда крутятся вокруг факта. Это очень просто, но люди толкуя мифы почему-то об этом постоянно забывают.